В этом видео Акстар Тима Мацони и Даша Васаби вжарят на улице. Посмотрим на бомбическое выступление, реакцию людей и то, сколько они заработали за час. Увидим вместе с тобой. Приятного просмотра, ребята, всем привет! Знаете, что мы сегодня делаем? Мы снимаем супер крутой видос, эксперимент сколько заработает битбокс гитара и вокал за один час. Перед началом просмотра этого ролика обязательно поставьте палец вверх и напишите приятный комментарий а обязательно досмотрите его до конца чтобы понять сколько же мы сможем заработать у нас будет несколько локаций и также обязательно подписывайтесь стоп обязательно посмотрите видео на канале тима мацони я там тоже есть это супер коллаба вам точно зайдет. прямо что? сейчас также выходят одновременно вместе с После этим просмотра этого ролика бегом к тиме ну а также подписывайтесь на наши инстаграм вот здесь это да здесь да здесь появится наши инстаграмы чтобы не пропускать информацию о выходе крутых роликов у пашка у меня Даша тоже снимает каверы, поэтому обязательно подписывайтесь на нашу инсту. А после видео вы, вы там офигеть, там пушку для вас приготовил. В общем, если тебе нужно организовать что-то музыкальное, какое-нибудь музыкальное оборудование, если ты начинающий музыкант, то тебе в Сохранов фест. Они предоставили нам оборудование. Большое спасибо, Sakrano Fest. Ссылочка тоже вот тут поедет. Где-то в описании. Все, спасибо. Сейчас снимаем пушку для вас. Обязательно досматривайте до конца. Лайки, комментарии не забудьте. Обязательно. А также Паша забыл упомянуть то, что если вы просто хотите организовать праздник, эта организация вам поможет. Да. Стой, а можно как Погнали. Короче, идем снимать видео, снимать видео волновать стара, смотрите какой стучит на котором... Ребята немного волнуются, все волнуются. Как вы считаете, сколько мы сейчас сможем заработать таким способом: гитара, вокал и битбокс? Напишите в комментариях реально, сколько думаете мы заработаем за час? В общем, мы столкнулись сейчас с такой глобальной проблемой. Мы не можем подконнектить вот это вот оборудование для того, чтобы просто сделать для вас крутой контент. Люди очень вредные и боятся. Так что, надеюсь, сейчас у нас получится это сделать. Мы наконец то нашли питание. Короче, надеюсь, все получится, пока ничего не получается. Нет, нормально все будет. Мы нашли питание, мы сейчас коннектимся. Отдельное спасибо Славе с этого магазина. Не знаю, что за магазин, но в любом случае ему спасибо. Большое количество взрослых, пожилых людей нам отказывали без разговоров, без объяснений, и это очень обидно. Мы же просто хотим сделать крутую музыку. Ничего вроде запрещенного мы не делаем, Почему-то, Почему-то да? почему никто не соглашается на классную музыку, хотя мы очень стараемся сделать. Заметили? Да, Тима захватил мой канал, он вообще инициативу все взял на себя, как так? Я хочу тоже, у меня экранного времени не хватает на моем же канале. Тут помимо нас есть еще другие люди, которые тоже также занимаются торговлей. А, сейчас попробую, как, бы, как говорится, договориться, а, чтобы все, все было чин Если ты купишь у них грибов на 500 рублей, а они твои Понимаете, сегодня в роли оратора и договорщика у нас Тима Потому что мне никто не верит, на мелкие, типа, что тебе надо? А мне очень верят, как-то с железками во рту, этот чувак Здрасте, я дико извиняюсь, мы немножко сейчас здесь на гитаре поиграем, буквально 30-40 минут Не будете против? Чуть-чуть прям пошумим, поснимаем реакцию А как вас зовут? Если хотите, можете тоже в ролик сказать. <с doit> Спасибо вам огромное. Ну вот видите, оказалось все гораздо легче, чем я думал. Договорились. Ну, я, я не, дум... знаю, я, не знаю. я думаю, мы даже сейчас грибочков купим. Нормальных обычных лисички, там опята. Да, да мы, мы тихо, мы прям чуть-чуть не переживайте. Да, да, да, да. да. я да не переживаю, они просто а в... рукой Вы не бойтесь, мы аккуратно. В общем, сегодня у нас охват районов такой. Площадь мужества и Девяткина. В центре, к сожалению, не удалось нам ничего снять, так как нас чуть не вытурили оттуда. Благо просто вытурили, если не задержали. Так, мне нужна картонка для. Ну, вы поняли, для сбора, так сказать. Здравствуйте. Я хотел узнать, у вас не будет лишней картоночки не нужно? Обычная картонка просто. Нам надпись нужно сделать на ней. Спасибо, спасибо огромное. Я намутил картонку. Сейчас напишем тут на мечту. Да. Я думаю, можно написать на продюсера, Что? нет? Надо прям такими большими буквами. Блин, ну картонка не очень большая. Ну блин, ну какой намутили, такой дали. Здорово, пацаны. На, на продюсера? На. На мечту будет лучше. На мечту, да. Я вырубил, да музыку. Ну, под, подубают, наверное, да? Немножко подубаем. Отлично. Мечта же просится через Е, да? Мечту! Мечта. На мечту напишешь. Это. Все отлично, отлично. Я И... надеюсь, ребята, очень получится все. Я очень надеюсь. Я думаю, что минут 30-40 мы минимум сейчас здесь будем бомбить, если, конечно же, не прилетит ближайшая жалоба на нас. Как ты считаешь? Прилетит. Молодец. И Мне нравится, что он оптимист. Я с этим человеком общаюсь. Ребят, я украл камеру Тима. Пока никто, пока он не видит, а то он взял всю цитиву на себя. Мы снимаем тут видосик. Ребята, напишите, как думаете, сколько мы заработаем денег за то время, пока мы тут стоим. Вон Тима стоит, убирает. Короче, сейчас протестим, сколько мы заработаем И, в принципе, у нас пушечный репертуар Я думаю, получится очень круто Ну что, у нас первый сигнал есть У Паши подсоединили гитару, он довольный Сейчас будем бомбить Ну не в такси, а этот Битбокс, гитара, вокал Так, ребятки, уже близимся к финалу Близимся к финалу, практически к финалу начала ролика, да, мы практически уже отстроили оборудование, отстроили гитару Пашку Акстару, Дашке сейчас отстраиваем микрофон и я надеюсь я не буду глушить своим пердежом прекраснейшей композиции. Сейчас мы будем бизнес открывать. Вам нравится, ребят? Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, извините, можно на минутку вас? Да, что Можете показать экранное время на вашем телефоне? Сколько вообще в среднем вы проводите в телефоне? Вот экранное время. Инстаграм 11 часов, ТикТок 6 часов, ВК 5. Зачем? Это можно узнать? Это просто опрос. Спасибо большое. Инстаграм 2 часа, ВК час. Ну, в принципе. Инстаграм 2 часа, ТикТок час. И сколько у вас таких приложений 3. есть, 3. которые вы ежедневно сидите? 3. В основном? В, контакта, в основном Instagram, просто 3. для развлечений. Но... где-то можно найти вашу ну, ваш ну, интересную информацию. Понятно. Спасибо да, большое. Понимаем, То, То есть в среднем у вас где-то 3-4 приложения, которыми вы пользуетесь каждый день? Да, да. да, да. Конечно. 9 часов, ВК, Ютуб, Инстаграм, Зум. Ну, Зум это хорошо, кстати. Телеграм 9 часов, ВК 3 часа, дурак, 3 часа Ютуб, 3 часа. Ну, понятно. То есть как ты думаешь, сколько примерно приложений ты используешь? Судя по этому, не знаю, 5-6 возможно. По вашему мнению, сколько вы времени проводите с пользой в телефоне? Ну, почти половина, наверное, то, что у меня работа с этим связана. А, то есть и половина времени что-то с развлечениями связано? Ну да, YouTube, Instagram и тому подобное. Ну, понятно. Вы бы хотели видеть такую какую то социальную сеть, где были бы только развивающие видео, только полезный контент? Не знаю. Сложно представить себе такое, чтобы это можно было как-то использовать. Понятно. Ладно. Спасибо. Развлечения Я, понял, да. Я понял. Сколько у вас приложений примерно, которые вы используете для развлечений? Так, ну, Наверное, в районе 7-6, не знаю, 8 Понятно По проведенными нами опросы мы видим, как много люди тратят времени на абсолютно бесполезный деградирующий контент В среднем люди используют 5-7 приложений, которые отнимают наше время, которые мы могли бы потратить на что-то полезное Если верить ученым, мы отвлекаемся от дела на приложения каждые 3,5 минуты а чтобы полностью вернуть внимание, мозгу необходимо более 25 минут. А теперь представьте, как изменилась бы ваша жизнь, если бы в ней не было отвлекающего контента. Сфера ⁇ это масштабный стартап-проект, созданный помогать людям, которые хотят реализовать себя. Это глобальное приложение, включающее в себя много простых приложений, которые будут помогать нам во всех сферах жизни таких как работа, личная жизнь или хобби, например, спорт или искусство. Большинство социальных сетей, к сожалению, не заинтересованы в нашем развитии, а скорее наоборот, заставляют нас меньше думать. Тебе нужен такой контент? Это продвижение полезного контента. Сейчас этот глобальный проект привлекает все больше внимания СМИ. Следить за его ростом, можно, перейдя по ссылке в описании, и подписавшись на YouTube-канал. Лично я за полезный контент. А ты? Спасибо, большое спасибо огромное Спасибо! Смотрите, какая туча. У нас минут 10. На локацию. Очень быстро стараемся все настраивать. И посмотрите, это очень жестко. Давайте, вот реально, в первый раз у меня такая большая организация. Видео подключено больше 30 людей. Я, я думаю, это достойно хотя бы лайка. Это все, что от вас нужно. Жестко Чуть -чуть. вообще. Давай, еще. <связывай> Ночью еще! не могу никак. И пришла я на чтобы найти тебя снова тут. назад. А, <связывая> это ты притворяешься учеником, говорю. <связывая> да, да, да. Да, блин, ты только догнал, что ли? Хорошо. Давай. Опартесь, Сласики, так. Опартесь, дорогая, дорогая. Давай, я, я вот тебя научу, допустим, э, э, восьмиклассницу, да? Ой, конечно, ой, да. Вот. Это вот самая простейший города. Пустынные улицы двоем, с тобой куда-то мы идем. И я курю воды. Конфетки. И светят твой флоридом. Ты пойдем в кино, а я тебя зовут. Забавка, конечно. Вот А где? А он <свят> <свят> <свят> Блин, будем надеяться, что нам сейчас дадут добро. Вы не, понимаете, не представляете, как тяжело просто банально подрубить звук какому либо объекта, потому что все максимально против нас. Нас, нас отключили, нам не дали дальше раз, э, записывать. Все, нас отключили от света, даже деньги, мы предлагали деньги. А что а сказали? то? Нет, нет, какой-то южный Это? человек. Ребята, вот столько мы заработали за 30 минут. Мы да. смогли заработать своими талантами, денежек, так сказать. И сейчас я, можно? Да. Я пойду отдавать это тому, кто нам разрешил подпитаться от всего Бал, этого. Да. Короче, проблема в том, что никто нам не разрешает подпитаться вот все эти оборудования. Да, ну бросьте там. Да, там ты, взгляд, нам, ну... Спасибо большое. пожалуйста. Все, удачи в процветании. Спасибо. Вот, делаем доброе дело. Все, что наиграли, отдали. Ставь лайк, думаю, если нравится. ты смотришь том, это видео. Ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, на канале у Тима Мацони вышла коллаборация со мной, смотрите. А также третья часть с преподавателями скоро будет, я ее готовлю. Надеемся на вашу поддержку в виде лайков и приятных комментариев, потому что для нас это очень важно в продвижении дальнейшей нашей деятельности. Ребятки, если мы сделаем на этом ролике 350 тысяч лайков, то выпустим нежданно-негаданно сразу же вторую часть, кто сколько заработает, которая будет еще лучше. Вот, подписывайтесь на мой канал, видосы следующие. Прости, я тебя закрою, наверное, видосы нет. Меня Всем тоже. Спасибо. <свят> Пока. Пока. Пока. Пока. До новых встреч.